Приветствую вас, друзья! На канале Каменный успех, дома из камня. Хочу показать идеальная такая тема для того, чтобы ее посмотреть, потому что здесь существует монастырь, и на монастыре прикрепили вот такую как бы, эмблемку, можно сказать. То есть обратите внимание, какой год? 1999 год. Значит, каменная плита тоже была изготовлена и прикреплена, возможно, в этом 99 девятом году. Но на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. Посмотрите вверху. Болты нержавечные. Я думаю, что нержавечные. И там. Потому что, смотрите, если посмотреть внизу, ржавчина. Здесь более другие болты металлические. И вот здесь металлический болт. И смотрите, что делает металл, если закручивать в камень. Он просто начинает ржаветь, он как бы начинает рвать. Это как живой организм получается. И он рвет камень. Оно вообще практически вот этот угол, он ничего не держит. Он просто из-за того, что металл начал ржаветь. И он оторвал кусок угла. Это... Почему я об этом рассказываю? Потому что это практически практикуется везде. То есть иногда мастера практикуют, забивают камень металлический какие-нибудь. Из арматуры или еще что-то и думают что это будет держать и очень долго нет это долго не будет держать поэтому в камень лучше всего забивать нержавечный металл или медный металл я показываю как пример а вы уже смотрите на что вам крепить каменные плиты или просто э, есть косяки делают э, откосы, которые скрепляются между собой именно металлом. Но лучше всего металла не применять. Лучше всего применять что-то другое. Если возможно, обойтись без металла. И даже вот, смотрите, если взять бетонные дома, они же там, это вообще, если попадает воздух, где-то немножко вода, все, он рвет бетон. Если вы готовы строиться временно, стройтесь. Если вы готовы строиться на века, имейте дело с каменным успехом. Зарабатываем.